Всем здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Реальный отзыв». Меня зовут Клена Цыганок, ведущая и также руководитель агентства Турбанжур, Поэтому вместе со мной путешественники Турбанжур Игорь Перефилица. И мы делимся реальными отзывами. Поговорили о отеле в Сиде «5 звезд». Также мы поговорили о том, что можно делать в отеле и за пределами немножко. Ну а сейчас у нас спортивная пауза. Мы сейчас будем делать планку. Всего 30 секунд. Знаете, так. Такой, э, обеденный э, минутка спорта вот потому приглашаю всех кто сейчас в офисе дома неважно где становитесь вместе с нами Ну, всего 30 секунд и это будет э, у нас э, с таким коротеньким блиц опросом ну что вы готовы игорь Да. давайте на, на, прямые руки и на старт так ну и блиц опрос э, европа или азия европа море или океан Океан. Турция или Египет? Турция. Отель или круиз? Круиз. В какую страну вернетесь еще раз с удовольствием? Австрию. В какую страну следующую планируете? Швейцарию. Швейцарию. Хорошо. Отдых с семьей или с друзьями? Сам. <laughs> вот так вот. Ну что, у нас не подсказывают, что уже 30 секунд закончилось. Спасибо. Ну и обязательно делитесь, как у вас впечатление, и, Игорь, как вам? Мне все очень понравилось. <смех> понравилось? Ну так, да. мне кажется, немножко даже взбодришься, когда немножко, скажем, уделишь... Это совсем немного времени, уделяешь спорту и как-то аж веселее, как вам, да? Да. <смех> Хорошо, давайте продолжим, присаживайтесь, пожалуйста, и поговорим сейчас мы о скажем, чем же все-таки можно заняться за пределами, какие э, за пределами отеля в регионе Сиде, возможно, экскурсии какие-то посещали, вот мы с вами говорили об античном городе, то есть э, ехать совсем близко, и что, что там, просто античный город, можно посмотреть развалины, или что-то, возможно, еще вы там видели? Ну... Он сам по себе очень интересный, поэтому люди, которые вот соприкасаются с историей, они могут там проводить... Целый день, да? Не то, что целый день, они могут туда возвращаться и возвращаться, потому что если вы просто возьмете экскурсию, это будет 2-3 часа, угу. а так вот вы это, посетяй, посещаете античный город, и вот вы приехали, смотрите, там идет храм Аполлона. Это угу. одна из величественных структур вообще в мире, которая сохранилась. До наших времен да. это, это, это, триумфальный амфитеатр, угу. там, где помещается, там 20 тысяч человек. Ну, э, но я поэтому... когда-то когда там была, я даже видела вывеску, что Роксолана там проходила, mm. ну, то есть, и, так, и думаешь, ну, ничего себе, <связывая> ну, то есть, да, вот мы знаем все, э, ну, как фильм, как историю Роксоланы, и это здесь же, вот, в античном э, таком антитеатре увидит, ну, то есть, мне кажется, такая своя еще атмосфера. Ну, да, <связывая> тем более, что могу сказать, что даже люди не, <связывая> которые связаны с историей, а там еще очень много посещает этот город влюбленные. Угу. Почему? Там Почему да? История. Это очень интересно, потому что оказывается, что империатрица Египта Клеопатра угу. с Марком Антонио там встречалась. Ага, Они, вот да, на закате. Солнце. Они принимали ванны. Mm -hmm. И поэтому даже очень часто, 14 февраля, сюда вот съезжаются, так как и в Италии, в Верону, очень много влюбленных пар. Вот так. Я такого, кстати, не знала. Интересно. Mm -hmm. да. Да. И поэтому вот тоже помимо этого всего можно просто прогуляться. Там есть и пиратские улочки, mm -hmm. этот самый старинный, который можно спуститься на набережную. Там таки близко, да? Там рядом море, правда там не такой песчаный пляжик, хотя вход есть песчаный, но там большие валуны такие, и поэтому просто смотреть на стены, на крепостные стены среди этих камней, оно просто еще Такая больше, когда. Там, по-моему, даже, кстати, рядышком где-то большие черепахи плавают иногда, показывают. Ну, да, да, да, показывают, очень часто говорят и везут экскурсии туда, но они как бы не всегда там... Не всегда там, есть, да, это же природа, есть, да. конечно. Да. И тут же, скажем, что если вы еще хотите увидеть скажем еще одну какую-нибудь чудо света вы можете на этом же долмуше угу. проехать 5 километров то есть это 5-10 минут это и вы пойдете на водопады угу. то есть, да, да, кстати, там там, да там да там искусственный вот водопад тем более сейчас никогда там зимой сезон дождей а получается высота водопада где-то 6-7 метров и угу. получается все очень красиво и все в шаговой доступности от э, ваших гостиниц от и тем более почему вот еще Манавгат очень нравится потому что там вот именно можно морепродукты попробовать, напитки, фреши, цены, которые в 2-3 раза ниже, чем во всем, чем в Сиде mm -hmm. и у вас рядом с гостиной. Именно, в Манавгаде, гостини... да. именно mm -hmm. в Манавгаде, да. Ну, то есть там такие более цены, наверное, как для своих, для, ну, да. для, для, для турков, скажем да, да? Да, потому да? что фреш там стоит этот самый один доллар, а, а, -а, а если вы вдвоем с ребенком, за полтора доллара вам дадут два фреша. Или просто, если вы хотите два фреша. Да, да, да, если вы улыбнетесь, то вам просто, да, если даже зададете вас удовольствием вот, угостят соком, проектом. Mm -hmm. Ну там же еще что это вкусное турецкое мороженое, причем с таким аттракционом, mm -hmm. да, ну, <laughs> не да. Мне опытные. еще очень нравится и сам процесс изготовления и турецкое блюдо газлимы. Mm -hmm. Вот когда они на пляже mm -hmm. всегда mm -hmm. есть да. женщины, которые с любовью делают. И поэтому я тоже вот рекомендую всегда попробовать это блюдо с разными. Да, ну, типа, почти в каждом мне. отеле есть оно, да. то есть у них такое национальное. Хорошо. Mm. То есть Мановгат это все-таки больше, если вы хотите какой-то шопинг, то есть или, или что-то там. Нет, что он, он, он очень маленький. Маль. Это просто, чтобы По прогуляться. Да, прогуляться, mm -hmm. да, посмотреть mm -hmm. на mm -hmm. искусство водограничие. Тем более, речка Манавгат, там этот самый да, кстати, она течет, Манавгат, да, да. Она течет между, между горами, и вы можете просто взять небольшую экскурсию на кораблике покататься между, между этими горами, то есть это просто великолепный, это, да, это вам будет напоминать, скажем, Швейцарий. Но там же, кстати, еще вот рядышком есть Дамба и этот Грин Каньон, вот получается, там, по-моему, глубина что-то 130 метров, то есть очень глубокая, и можно поплавать, поплавать тоже разрешается, и с, обязательно жилетами, потому что очень глубоко. Ну да, там очень хорошее место, вот, скажем, для джип сафари, для э, на лодках mm -hmm. спускаться, yeah, как, uh, как рафтинг на рафтинг можно, да, да очень, очень да, для желающих, потому что там есть места, где вот специально для вам, для экстрима, есть <laughs> большое течение и все mm -hmm. поэтому вот для любителей вот таких, да, можно спокойненько <laughs> туда тоже. поехать то есть это все находится в шаговой доступности и вы, вы можете хоть каждый день ездить туда от гостиницы, я говорю 5-10 минут и вы уже находитесь ну, если хорошая гостиница, то может каждый день и много, но кто как захочет. Да, тем более, так. скажем, что рядом с гостиницей, где-то в пяти метрах ходьбы, находится этот самый овощной базар, <говорит> поэтому всегда можно пойти фрукты любые фрукты, еще, фрукты да, Сезонные, как да просто вот пройти съезды. и идти типа, гулять и болтать между собой и пойти купить фрукты, фрукты, конечно, фруктов, да, все да, да, себе да. на ну, балкончик. А еще для тех, хотя для тех, кто приезжает с детками, я знаю, что там есть Discovery парк это с динозаврами, и там такой еще есть мини зоопарк Но на самом деле я знаю, когда мы, мы в этом не были, мы были в Кемере тоже, там есть Динален и вот у нас группа была, в основном все были взрослые, только мы были с ребенком ну что там, Генноленд, это давайте 15 минут, то есть и все. Боже, мы туда как зашли, все взрослые, невозможно подойти, не сфотографироваться, не посмотреть, mm -hmm. потому, на самом деле, мне кажется, с одной стороны, это такая экскурсия для, для детей, но взрослых оттуда да, нет. Вас захватывает еще больше, да, и вы больше. Ну, не всегда себя можешь почувствовать ребенком, а здесь как раз можно. Кстати, в этой гостинице тоже там 5 или 6 есть водных горок, тем более, вот что меня поразило, в отличие от других гостиниц, они работают не по принципу по определенное время, а вот вы подошли с ребенком, ребенок хочет спас... вас с удовольствием Способ... да, там, есть, да, там есть человек, который этим занимается, и вы даже компании пришли, то есть взрослые дети, кто хочет кататься с горок, их в любой момент... Вот все для вас, наши любимые зрители, Игорь, я вам очень благодарна, спасибо за ваш реальный отзыв, ну а для наших зрителей выбирайте тур, выбирайте отель, который вам по душе и отдыхайте с огромным удовольствием. И до новых встреч в реальном отзыве, пока. До свидания. Спасибо, спасибо большое.